Планировали другие сюрпризы, связанные с эволюцией нашей ДНК, а получился семейный сюрприз и как человек определяет понятие полезности согласно астрологии. Любопытное и более того, очень нужное знание для любой деятельности. Началом послужил семейный сюрприз. Мой супруг говорит, каждый ролик должен нести полезность. Сегодня у меня это вызвало целый шквал энергии, внутреннюю бурю, подняло множество слоев в подсознании, получился любопытный улет и единение, потом снова погружение, и вновь нечто иное рождалось и улетало. Лишь после нескольких циклов вот таких эмоциональных ощущений мне удалось спуститься на Землю. С астрологической точки зрения понятно. Сработал транзит Венеры. Не стану его описывать, пусть останется при мне. Но пар надо бы выпустить, не держать же внутри себя. Вот так, якобы случайно, выходит польза для всех. Полезность – довольно относительное понятие, например, для меня. У каждого своя полезность. Поделитесь своей полезностью в комментариях. Очень интересно узнать. Она зависит от многих факторов и в первую очередь от натальной карты. В зависимости от стихии, в которой находится асцендент, да и солнце, человек будет проявлять свои особенные качества. И не только от стихии, программа человека – уже очень многофакторная система. Чаще всего кресты в астрологии играют особо важную роль в динамике жизни человека. Крест в натальной карте определяет изначальную, вложенную в человека жизненную стратегию, динамический процесс ориентации. В этом смысле они противоположны стихиям. Стихии показывают статические черты, устойчивое качество, темперамент. А кресты – это динамика. Чтобы не быть голословным, поясню о влиянии крестов. В начале кардинального креста. Он характеризует собой круг воли и целевые установки. Кардинальный крест символизирует энергию Ян – активное мужское начало. Знаки этого креста – овен, рак, весы, козерог – не терпят бесцельного развития и неверной траты времени. Они всегда что-то намечают впереди. Для них характерна импульсивность, инициативность. Умение и стремление сделать первый шаг в задуманном деле Они начинают, сдвигают дело с мертвой точки Дальше процесс их не очень-то волнует Если же кардинальное качество выражено слабо Человек не инициативен Предпочитает, чтобы первый шаг в новом направлении сделал кто-то другой Даже среди одного типа креста понятие полезности может быть разным для фиксированной динамики характерны постоянство, устойчивость, стабильность. Фиксированные знаки зодиака – это телец, лев, скорпион и водолей. Они символизируют пассивное начало, энергии инь, выжидание. Люди этого креста проявляются неожиданно, у них должна накопиться критическая масса. Лев может долго ждать, накапливая энергию, готовить себя к подвигам. Накопленная энергия затем резко переходит в проявленное состояние, качественный скачок. Скорпион долго мучает себя и окружающих, и когда хаос будет нагнетен до предела, он приходит в движение и за минимальное время совершать очень многое. Водолей – очень долгая раскачка, но готовится переворот, преображение. телес надо затратить много сил для движения. Вот так проявляют себя люди с ярко выраженным фиксированным крестом. Им характерны устойчивость, упорство, стабильность, а порой и упрямство. Именно благодаря фиксированным знакам осуществляются серьезные масштабные замыслы, требующие дополнительного приложения сил. Для таких дел необходим высокий уровень жизненной энергии. Для них важно пребывать в своем состоянии на обозначенный период. Если они работают, то это серьезный процесс и нельзя им мешать а если отдыхают, то по полной программе. И горе тому, кто попробует ее прервать. Сильная сторона фиксированных людей в том, что они, безусловно, способны благодаря своей устойчивости воплотить в жизнь идеи и инициативы кардинальных людей. А слабая сторона – непонимание внешних условий. Они занимаются своим делом и все. Окружение их интересует лишь постольку, поскольку оно должно быть комфортным, и чтобы никто не мешал. Круто, друзья! И здесь совсем иное понимание полезности, как вы видите. Еще один пример для всей полноты. Есть также мутабельные знаки, подвижные. Им свойственно переменчивость, лавирование. Они обладают хорошей способностью ориентироваться в соответствующих условиях, а также грамотно оценивать все нюансы, выбирать оптимальный способ действия. К мутабельным знаком относятся близнецы, дева, стрелец, рыбы. Они хорошо осведомлены о мнениях окружающих, чего те ждут, и потому могут многое подсказать. Их сильная сторона – в замечательной способности оценивать и учитывать окружающую реальность. А слабая сторона – склонность увлекаться бесконечным перебором существующих возможностей, теряя цель, и в результате можно остаться в проигрыше. Легко догадаться, что недостаточно выраженная мутабельность в гороскопе проявляет себя как недостаточная гибкость, неумение ориентироваться на окружающие условия и учитывать их изменения. Так мы косвенно можем себя проверять на наличие сильных и слабых сторон, и при необходимости нужное корректировать, очень полезно и безболезненно. Конечно, это лишь примеры того, как влияет данный показатель на динамику жизни человека, и что он понимает под словом «полезность». Не забывайте, что общую характеристику показывает синтез всех показателей, их силы и доброты и многое другое. Здесь уместно сказать о связанных с этой темой ритмах или темпе работы. В гороскопе за постоянство и самый медленный темп изменений в жизни отвечает фиксированный крест в качестве знака зодиака. Повторим, это знаки Телец, Лев, Скорпион и Мадалин. Кардинальные знаки Овен, Рак, и Козерог – самые быстрые, мутабельные близнецы Дева, Стрелец, Рыбы – средний темп. Вопросы астрологического тайм-менеджмента, ныне очень модные темы, напрямую связаны с типами крестов в натальной карте. У каждого из нас свой жизненный ритм и своя скорость восприятия времени. Мы можем временами ускоряться или замедляться, при этом впоследствии приходим естественно для нас норму. В вопросах планирования и реализации целей, ритм и сроки выполнения чрезвычайно важны для успеха. Это полезно знать руководителям проекта и менеджерам, формирующим команду. При доминирующем кардинальном кресте Цели лучше достигать за 3-4 недели максимум. Особенно это относится к переменчивым стихиям воды, рак и воздуха, весы. Для всех кардинальных знаков важно вводить дедлайны и жестко отслеживать их выполнение. При этом рак и весы – антимарсианские знаки, очень не любят дедлайны. Но в ином формате каких-то значимых результатов им сложно достичь. Овен чистый спринтер. Его цель равна энергии. Поэтому ставить необходимо достижимые в пределах трех недель цели, чтобы не потерять запал и получить энергию от достижения цели и постановки новой. Некоторые исключения из этой группы кардинальной активности составляет земной козерог с медленным управителем Сатурном. Для стихии Земля нужна основательность и результат в конце каждого дня, поэтому они могут поработать над целью подольше. При доминирующем фиксированном кресте лучше определять долгосрочные цели. Здесь о длительности сроков в общем плане сложно сказать. Могут измениться цели или многое другое. Есть нюансы. У кого-то работает программа не более двух лет по Марсу, и планирование на большие сроки может быть ошибочным. А кому-то можно планировать и на 5 лет вперед. В общем, лучший вариант, чтобы избежать ошибок, смотреть индивидуально гороскоп. В любом случае, это предпочтительнее и корректнее. Видите, понятие полезности очень относительное понятие. Но солнце идет к закату. Согласно ведам надо бы идти на отдых. Поэтому не рассмотренные вопросы в следующем видео. До новых встреч!